Привет, мой друг! Ты на канале, который посвящен сварке. Меня зовут Алексей Петрухин. И сегодня в выпуске я расскажу, как выбрать фаску, как накладывать слои, потому что в выпуске сегодня будет вот эта вот деталь, не сказать, что она сложная, но здесь толщина доходит до 20 мм. И вот где я выберу фаску, какую я настрою ток, последовательность слоев, все тебя ждет в этом выпуске. Поэтому занимаю удобное положение. Начнем. Сломалось не в совсем хорошем месте. Поэтому сейчас в первую очередь нужно все вот это вот снять, потому что есть вероятность, что тут все может поплавиться. Ну, вот это, конечно, вряд ли, потому что вот резинку можно снять. Но все равно все раскручу, после чего буду подготавливать к сварке. Следующим этапом будет выбор скоса кромок. Их не так много. Это X-образная, V-образная, K-образная и U-образная. Это то, что мне вот сейчас приходит на ум. И давайте порассуждаем. Что же здесь подойдет? v образный Здесь точно не подойдет, потому что с каждым проходом металл будет тянуть все больше по направлению друг к друг другу. И обратным проходом я точно не вытащу его. А высчитывать вот эти контруклоны Точно не здесь Х-образная Было бы классно, но не тут Потому что Здесь Не получится сделать ее хорошо Так что Х-образная тоже отваливается У-образная У-образная обычно применяется на трубопроводе Так называемые Усы Ну и остается К-образная То, что надо то, что надо, делаю здесь скос кромок и здесь. И все. Сейчас я этим займусь. После чего мы перейдем к настройке сварочного аппарата. Кто-то спросит, а когда ты сделаешь скос кромок, у тебя все уйдет. Ребят, вот здесь тоже важный момент. Нужно посмотреть, где их делать. Вот здесь у меня все прилегает. Поэтому я буду делать здесь и здесь. Но буду делать не до конца. Вот здесь вот центре я оставлю не ничего чтобы это все потом подошло сюда как и было ну и плюс ко всему нужно будет сейчас не маркером а вот здесь вот начертить потом вот так струбциной подожму и все прихваточки и начну обваривать Ну а теперь давайте посмотрим, как это все подходит. Выставляю по разметке. Ну, в целом, все отлично. И вот фасочка наша, буква К. струбцины не получилось поэтому сейчас я буду ставить так называемую третью руку я... все повторно все проверяю размерах, В линиях, так сказать И убираю вот эти вот две Третьи руки Проходы будут следующим образом Вначале корешок После чего Болгарка с отрезным Чтобы добраться до того Шва Корешок Меняем заполнение Заполнение Облицовка, облицовка Маловато 82. 147 будет отлично. Глаза. Присадку держу на всякий случай. Но свариваю без нее. Забыл стекло поставить, поэтому приходится за очками бегать. Подрезал, пока не будет видно чистого металла. И начинаю сваривать следующий проход. Также присадку держу на всякий случай. Отлично. Контроль. Вот ее потянул в эту сторону как раз у меня сейчас вот этот проход что и логично было рыбой запахло, значит где-то стоит, где рыба делают. Продолжает дымиться, здесь я хотел показать вам, что все осталось так, как и должно быть. Сейчас осталось сделать облицовки и все. Ток не меняю и добиваю точками, слежу чтобы было сплавление. облицовка готова сейчас останется все зачистить метки совпадают можно чистить пока там остывает покажу какие настройки использую. предпродувка 0.9 нижний ток 36 ампер время нарастания 0.6 147 ампер Время спада 0.4, 25 ампер нижний ток, после продувка 4 секунды. Сваривал на 4 тактах. Расход аргона 10 литров, керамика номер 8, вольфрам 2.4. У меня E3, но ну, можно VL15, VL20, разницы особо не вижу. Вылет... 5 миллиметров, когда корневой проход был, там доходило до 8 до 9 миллиметров. Сейчас делал последние кадры, чтобы вот получилось классное там окончание, как эта деталь выглядит. Ну, я думаю, вот так вот покажу вам, но суть не в этом. Вот здесь вот болтик стоял, я здесь все перерыл. Где он? Пять раз стол посмотрел. Там, там, там, короче, везде. Здесь в столе у меня вот такие вот треугольники. Он, короче, вон там вот валяется. Нормально так. Если вам было полезно данное видео, жмите на лайк. Также не забывайте подписываться, жать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Ну, а я сейчас продолжу сваривать крыло от Ауди, алюминий. Также подписывайтесь еще на ВКонтакты, другие соцсети. С вами не прощаюсь, а говорю, до встречи в новых видео. Пока!